Remember, this is bandit country. To... Shoot everything that moves. flashback. Thank <laughs> you. I hate right. <laughs> Десять хп. Михаил. Who can... can you drop? Please Careful Let's go! Он какой хоть какой-то Турхей? Не, я пока что не могу. Подожди. сейчас я тебе покажу. Вот я в это сейчас играю. Элисс это называется. У меня сейчас там битва, короче, за Москву сейчас будет. Молодец и Так я Give me, give me MVP. вот вот ты ты типа банк или че оранж ты ли вот вот из Теперь ты обязан зато. <связать> Тихо-тихо, не, не бузи. Вот! Мувит, мувит! Доброе утро, проснулся! Герман! О, хочешь я тебе покажу, как надо играть? О, ну, вот... Во что я сейчас играю? Я вообще битву за Нормандию делаю. Ну-ка, скажи-ка что-нибудь. У вас бомба на Лангу лежит, вы на Бэк шатаетесь, идиоты. Я расскажу что-нибудь. Девочку Бензой, последние парды. Забирай бомбу, идите плентите. Пески. Маленький. Ах! -а -а! Тут кто-то кричит, я русский. Спасибо. Выбирай, а короче. Ааа, я, я, я, я русский. русский. А, ну типа бывает. Сидишь, играешь на русском паблике, говоришь ван морпит И все не понимают, про что <звук> Ох ты. Ух ты, я тут играю вообще за немцев. Вау, я кто-то гранатами взорвал. Ой, мне нужен заряды. А ты опять бываю диноков открываешь? Также я, который играю за немцев, Герман. Это нормально. На, прям в полете. Я да, убили. На. Да, да, да понял. У меня вообще такая классная игра. Перзарака. Девочка в Минус тридцать. Надеюсь. Давайте Это пески, бро. Лучший. Андер uh, пески под вами, под балконом. Пушит. Нет, нет. Знаю. Uh, Прям под вами. Должен быть вас. Я <связываю> их Да, ковры